Хотел бы к вам обратиться по поводу предстоящего голосования, которое пройдет целую неделю с 25 июня по 1 июля в поддержку поправок в новую конституцию 2020. Я призываю вас прийти на избирательные участки, зарегистрироваться удаленно, голосовать из подъезда, соблюдать все возможные меры предосторожности в период пандемии, но все-таки прийти, дойти и проголосовать против этих поправок, против антинародных поправок. Даже если вы считаете, что все решено, все за вас подделают, вбросят новые там голоса, как они все это делают, но вы поймите, что подделывать голоса им выходит дороже, нежели когда вы приходите и говорите «нет», нежели вы когда вы остаетесь и говорите «нет» только дома. Найдите в себе силы и приходите на избирательные участки, чтобы сказать «нет» в бюллетене. Спасибо.